Я такой же могу тогда завязать. Сберу <реклама> немножко риса и завариваю маткам. Если честно, у меня есть раскладка, я ей катаю, и все будет гладко. Рис разгладится, что все охуеют. Мой путь пермене рыба обаблеет. Даже кто-то если <реклама> скажет вам, ребята, я говорю, не умеет читать рэп. Это все вата. Ладно. А, я не знаю, где твоя рюмка какая ну, мата. Минус охуенный был, мне понравился.